здравствуйте Сделал поход в лес за белыми грибами и вот вы видите сами что не напрасно потратил время на этот поход теперь предстоит мне заняться их переработкой это консервация на зиму или иными словами сказать маринование белых грибов видите какие красивые грибочки я их ассортировал помыл до этого в двух-трех водах надо мыть обязательно чтобы очиститься от этой грязи и песка Маленькие грибочки мы будем их мариновать и часть буду сушить их, а крупные пойдут на заморозку. Их тоже отварим и будем замораживать. Итак, приступаем к процессу маринования грибов. Прежде чем забросить их в кастрюлю, необходимо их отсортировать и порезать на такие частички, которые нам хочется. Итак, мы приступаем к разрезке грибов, маленьких отрезаем только ножку, а шляпочку оставляем вот таких маленьких, видите какие красивые, они отдельно будут баночки потом накладываться, а корешок, чтобы он не был длинный и лучше проварился, мы его соответственно чуть-чуть отрезаем, большие грибы режем на 2 или на 4 части, данный гриб на 4 части, маленькие можно не разрезать. Просто так оставлять, но ножку надо удалять, потому что ножки длинные, а сам грибок меньше. Средний грибок напополам разрезаем, и такие мы будем закладывать их в посуду для дальнейшей варки. Итак, вода у нас кипела, и теперь засыпаем на данные нарезанные грибочки в кастрюлю. При засыпке грибок кастрюлю в кипящую воду будем осторожны, чтобы брызги не ошпарили нас белый грибов у меня 9 килограмм и воды мы заливаем в кастрюлю около пяти литров необходимо чтобы эти грибочки плавали много воды тоже не надо заливать потому что грибы тоже влагу будут выделять и если мы много налив воды то эти грибы увариваясь будут давать свою влагу и излишки воды при кипении будут выливаться из кастрюли довели до кипения Пену собирать не надо. Сейчас будем сюда добавлять еще 70% уксной кислоты, 2 столовых ложки. Для чего это нужно, потом увидите сами. Итак, заливаем кипящую воду 2 столовых ложки 70% уксной кислоты. Это все заливается из расчета на 5 литров воды кипящей и на 9 кг грибов. Это необходимо делать для того, чтобы при первой варке грибов очистить вот, их от всякой грязи и сорняка. Накрываем крышкой, так должно оно у нас прокипеть 3-5 минут. Вот пена мы видим, она сверху. И сейчас мы будем сливать данную грязную воду и промывать белые грибы проточной холодной водой. Для этого мы подготавливаем, куда будем сливать, берем грибы и выливаем посуду. Для дальнейшей промывки их водой после этой промывки вся грязь уйдет грибочки очистятся. и почему нельзя больше пяти минут варить их первый раз потому что весь навар исходящий от грибов просто он уйдет и мы его потом вылим поэтому не более пяти минут они должны кипеть а промывка холодной водой очищает данные грибочки от ненужного сорняка и мусора, которые до этого, как бы мы ни старались их удалить, не удалялись. Сейчас мы увидим, сколько грибов осталось от уварки, хотя и сырых грибов было много, около 9 килограмм. Теперь включаем воду холодную и промываем их. Промываем хорошенько, чтобы избавиться от пены, которая была сверху, и ненужная слизь удалиться вместе с водой. Итак, завершая промывку грибов водой, сейчас посмотрим, как они выглядят. Выглядят они очень красиво. Беленькие, аккуратные и, соответственно, не скользкие. Высыпаем их в посуду другую, которую потом будем засыпать в кастрюлю для дальнейшей варки. Пробовали мариновать грибы и в одной варке без промывки, но мне так не понравился. Вот так они лучше нравятся. Видите, какие они беленькие, аккуратные и не скользкие. Теперь будем подготавливать маринад для второй варки. Для этого количества грибов необходимо 3 литра воды залить и закрыть крышкой и довести до кипения. После того, как мы убедились, что вода закипела, будем готовить маринад. Чтобы ускорить процесс Кипение воды мы горелки газа добавляем на все, А когда мы убедились, что вода закипела, уменьшаем пламя огня. Итак, готовим маринад объемом на 3 литра воды. Для этого засыпаем следующие ингредиенты. Соль 6 столовых ложек. Это где-то в пределах 150-170 грамм. Каждый по своему вкусу. В конце видео будет дан рецепт. По приготовлению маринада на 3 литра воды. Соль берем простую. Иодированная не подходит для маринада. У каждого производителя своя расфасовка соли. И соль от соли по весу разница. Каменная соль самая тяжелая. Итак, засыпали необходимое количество соли. Каждый по своему вкусу. Теперь приступаем к засыпке лимонной кислоты или эссенции или уксуса. В данном случае я лимонной кислоты сыплю 1 чайную ложку. Такое малое количество кислоты я сыплю потому, что при первой варке мы добавляли кислотность. Теперь добавляем другие ингредиенты. Это гвоздичка с расчета на 1 литр 1 гвоздичку. Больше не советую, потому что вкусовые качества теряются. Теперь будем добавлять перец горошком, корки и душистый. С расчета на 1 литр воды 2-3 горошинки того и другого больше тоже не надо и в среднем на 3 литра 3-4 листочка лаврового листа других ингредиентов каждый засыпать по своему вкусу сахар я сюда не добавляю потому что пробовал сахаром совсем другой вкус мне не понравился без сахара гораздо вкуснее маринад и грибы которые в этом маринаде они имеют более такой грибной вкус закрываем крышкой и доводим до кипения данный маринад прошло где-то около 20-25 минут как залили воду теперь посмотрим кипит она или нет вода оказывается уже кипит теперь можно в эту кипящую воду засыпать грибы Засыпаем грибы в кастрюлю с осторожностью, чтобы горячие брызги воды не ошпарили нас. Будем внимательны к этому. После каждой варки грибы все уменьшается в объеме и уменьшается. Сперва была полная 20 литровая кастрюля, а сейчас мы видим сколько их мало. Пол кастрюли даже, даже и того нету. Раньше мы заливали 5 литров воды, а на маринад всего 3 литра воды. Закрываем крышку, кастрюлю и ждем пока оно будет кипеть. Как закипит, с этого момента мы будем отсекать время. Время приблизительно где-то 35-45 минут. Вот так она кипит уже маринад с грибами. Грибочки беленькие и уменьшились в размере. И так подходит к концу процесс варки грибов. Теперь горячие грибы будем закладывать по банкам. Банки и крышки заранее стерилизовали. Накладываем банки грибы вместе с маринадом. Грибы и банки горячие, поэтому будем осторожны. Меня рука держит эту горячность, потому что она уже привыкла к этим температурным режимам. Грибы желательно банки накладывать по плечике, а выше плечку заливать маринадом. Я и ранее делал консервацию грибов на зиму по этой технологии. И грибы у меня стояли по 2-3 по года, и ничего с ними не случалось. Многие утверждают, что в металлических крышках нежелательно делать консервацию грибов. Я с этим не согласен, просто где они будут находиться, эти банки если банки будут находиться в хорошем сухом месте и чтобы маринад не доставал до крышек они хорошо сохранятся и ничего не произойдет с грибами кто любит сладкий маринад там конечно долговечность уже в хранении грибов меньше но все равно и в таком состоянии они год простоят банки после стерилизации я ставлю на плоскость вверх дно вот так все банки заполняем грибами Банки, которые на закрутке, закручиваем металлическими крышками и переворачиваем дном. А те закаточным ключом закрываем с осторожностью, чтобы не раздавить стекло. Если ключ полуавтомат, то там проще, потому что ограничитель на полуавтомате не даст прикосновения ко стеклу роликом. Грибы эти маринованные можно употреблять и сразу, но после недельной лежки они становятся еще вкуснее. Итак, продолжаем закладывать грибы банки и закрывать их закаточным ключом. Из 9 килограмм сырых грибов получилось у меня около восьми с половиной литров маринованных грибов. В этом году в лесу грибов очень много, можно сказать достаточно, кто умеет собирать, он насобирает. Вот сколько он консервировал, это у меня уже третья консервация, вот так они выглядят эти грибочки, разложены по банкам и закрыты металлическими крышками. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем желаю приятного гриба аппетита и удачи в поиске грибов и консервации их на зиму. Подписываемся на мой канал, кто не успел подписаться, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.